Вкручивай таз. Просто хочу. Там Да, сейчас лучше. Вкручивайте, давите на него. Ты же держишь, Макс. Да. Вкручивай таз сильнее, Максим. Хлеста нету. Да.